Суд над любовью Божьей. Глава 4. Рассмотрение некоторых наиболее распространенных представлений о Боге. А вы верите в Троицу? Это один из наиболее распространенных вопросов, задаваемых, чтобы выяснить, насколько человек предан ортодоксальному христианскому вероисповеданию. Но если вы действительно вникнете в суть вопроса, вы можете быть удивлены вашим ответом. Многие думают, что если человек верит в Отца, Сына и Святого Духа, то значит, он верит в Троицу. Но есть немало людей, которые верят в Отца, Сына и Святого Духа, и тем не менее не верят в Троицу, хотя думают, что верят. Для веры в Троицу нужно гораздо больше, чем просто верить в Отца, Сына и Святого Духа. Сегодня подавляющее большинство христиан во всем мире заявляют, что верят в Троицу, несмотря на то, что большинство из них соглашаются с тем, что не могут ее понять. В связи с такой широко распространенной путаницей, касающейся этой доктрины, неудивительно, что среди тринитариан существует несколько различных взглядов на Бога. Многое в этой путанице является результатом нежелания разобраться в том, что в действительности представляет собой доктрина о Троице. Многие пастыри и церковные лидеры отказываются проповедовать на эту тему, признаваясь, что не могут понять этого сами и поэтому чувствуют себя неспособными объяснить это другим. Заблуждение по этому предмету углубляется в виду частого повторения о том, что Троица является тайной, находящейся за пределами нашего понимания и не подлежит исследованию. По этой причине многие люди игнорируют эту грань познания Бога и устанавливают на его месте непознаваемую тайну. Из своего опыта приведу несколько образцов путаницы по этому предмету. Я знаком с многими людьми, уверенно заявляющими, что верят в Троицу. Но проверив, я обнаружил, что в действительности в Троицу они не верят. Но что еще более удивительно... Есть некоторые, даже служители, кто открыто осуждает доктрину о троице, но та доктрина, которую они исповедуют в действительности, и есть троица или что-то очень близкое к ней, даже если они и называют ее по-другому, например, божество. Вы можете назвать курицу собакой, и еще как угодно, но это никогда не изменит сути, курица останется курицей. По причине путаницы в области познания Бога и причастности сего познания к Евангелию, мы хотели бы исследовать некоторые из наиболее популярных взглядов о Боге и сравнить их с Писанием. Используя эту информацию, вы сможете идентифицировать доктрину о Троице, а также и некоторые другие взгляды на Бога, которые являются, по сути, тем же самым, как бы ни пытались их защитники назвать их и какие бы слова они не использовали для их описания. Я молюсь, чтобы после прочтения этой брошюры вы были готовы принять истину Священного Писания и отвергнуть все человеческие теории о Боге. Я также молюсь, чтобы вы были всегда готовы всякому, требующему от вас отчета в вашем уповании, дать ответ достойной истины 1. Петра 3, 15. Четырьмя главенствующими учениями о Боге в христианстве являются Тринитаризм, модализм, также называемый только Иисус, Унитаризм и Тритеизм. Когда мы будем детально рассматривать эти ложные учения о Боге, Помните, что каждая из них рассчитана на то, чтобы свести на нет буквальное сыновство Христа и его полную божественную смерть на кресте, оставляя нам не более чем человеческую жертву за наши грехи и искаженное представление о Божьей любви. Официальная католическая позиция Основные пункты официального католического взгляда в отношении Бога, известного как ортодоксальная Троица, приняты большинством протестантских деноминаций с небольшими вариациями. Но только этот католический вариант может действительно быть назван Троицей, поскольку католики первые дали ей определение. На странице 11 книги «Настольное руководство для современного католика» мы читаем. Таинство Троицы является центральной доктриной католической веры. На ней основаны все другие учения Церкви. Церковь изучала это таинство с большим тщанием и, после четырех столетий выяснения, решила выразить доктрину следующим образом – в единстве Божества есть три личности — Отец, Сын и Святой Дух. Фундаментальным учением ортодоксальной Троицы является идея, что Бог — это три отдельные личности в одном существе, одна сущность. Вы заметите, что при таком использовании слов «личность» и «существо», эти слова не могут иметь одно значение, так как здесь одно существо состоит из трех личностей. Очень важно отметить эту разницу, чтобы понять различные представления о Боге. Существо — это то, из чего состоит индивидуум, дух, душа, разум, сознание, воля и тело. В то же время, понятие «личность» может иметь в теологических кругах несколько разных значений, которые мы рассмотрим далее. Чтобы помочь определить ортодоксальную троицу, я приведу выдержки из афанасиенского символа веры, который принят как истинно католической церковью и большинством протестантских церквей. Смотрите «История христианской церкви» Филиппа Шафа, том 3, страница номер 132, 696. Автор афанасиенского символа веры неизвестен, но отдельные части символа, похоже, взяты из Писания Августина. Афанасинский символ веры. Афанасинский символ веры в частности гласит. Один, чтобы кому-либо спастись, тому необходимо прежде всего принять католическую веру. Два, каждый принимающий веру должен принимать ее всю, не осквернять ее и не сомневаться, что в противном случае будет наказан вечной смертью. 3. Католическая вера есть то, что мы поклоняемся Единому Богу в Троице и Троице в Едином. 4. Не смешивая личности и не разделяя сущность Божества. 5. Ибо есть одна личность Отец, другая Сын, другая Святой Дух. 6. Но Божество Отец, Сын и Святой Дух есть одно. 15 И так Отец есть Бог, Сын есть Бог и Святой Дух есть Бог 16 И однако это не три Бога, но один Бог 19 И хотя мы говорим, что каждая личность сама по себе является Богом и Господом 20 Тем не менее, католическая вера запрещает говорить, что есть три Бога или три Господа 25. В троице нет никого, кто был бы да или после другого, и нет никого, кто был бы больше или меньше другого 26. Но все три личности являются совечными и соравными 27. И так, во всем, о чем говорилось выше, существует одно в трех и три в одном И это то, чему следует поклоняться 28 «Поэтому, кто желает быть спасенным, должен так думать о троице» Афанасьевский символ веры, цитируемый в истории христианской церкви Филиппа Шафа, том 3, раздел 132, страница номер 690-693 Ортодоксальная троица Ортодоксальная троица учит, что есть существо, названное Богом, которая состоит из трех личностей. Сказано, что каждая из этих личностей должна быть отдельной, каждая со своим самосознанием, и все они одного возраста, нет никого, кто был бы да или после другого, и сказано, что они являются равными в положении и власти, нет никого, кто был бы больше или меньше другого. Однако определение идет гораздо глубже, чем это. Потому что, согласно ортодоксальной Троице, эти три личности не являются на самом деле личностями, в том смысле, в каком принято думать о личности. Обычно мы думаем о личности, как об индивидуальном существе, но это вовсе не то, что подразумевается под словом «личность» в ортодоксальной Троице. Апологеты этой доктрины утверждают, что слово «личность», применительно к Богу, не является достаточным, потому что не существует ничего такого, о чем можно было бы сказать, что это личность, и благодаря чему можно было бы дать определение понятию «личность». Вот почему большинство теологов предпочитают термин «ипостазь» более, чем термин «личность». Это слово «ипостась» соответствует теологической концепции личности, которая есть нечто среднее между просто личностью и индивидуальным существом. Эта концепция объясняется следующим образом. Доктрина существования в существе божества приводит к взгляду на вид существования – который настолько аномален и уникален, что человеческий разум здесь не в силах подыскать подходящие аналогии, которые обычно помогают в других случаях. Ипостась — это реальное существование, твердая и совершенная форма бытия, а не просто истечений или энергия или проявлений. Это нечто промежуточное между сущностью и свойством. Это неравнозначно сущности, так как нет трех сущностей или существ. Это неравнозначно и свойству, так как три личности вместе и по отдельности обладают равными божественными свойствами. В результате человеческий разум вынужден смириться с таким необычным понятием о виде существования, Которая не представляется возможным иллюстрировать с помощью каких-либо обычных сравнений и аналогий. Доктор Шетт, история христианской доктрины, том один, страница номер триста шестьдесят пять, как цитируется в истории христианской церкви Филиппа Шафа, том три, раздел сто тридцать, страница номер шестьсот семьдесят шесть, шестьсот семьдесят семь. Эту странную концепцию о Боге так трудно понять, что даже сам Афанасий этого не понимал. Афанасий был одним из первых и очень влиятельный пропагандист Троицы, и он честно признавался, что когда бы он не заставлял себя размышлять о божественности Логоса, его утомительные и бесполезные усилия наводили на него ужас, так как чем больше он размышлял, тем меньше понимал, и чем больше он писал, тем меньше был способен к выражению своих мыслей. Гибан упадок и падение Римской империи, том 2, глава 21, страница номер 223, параграф 1. Другим человеком, который оказал большое влияние на формулирование доктрины о Троице, был Августин. Он был наиболее влиятельным церковным писателем и очень уважаемым и авторитетным среди тринитариан. О нем Филипп Шаф писал. Из всех отцов, следующий за Афанасием был Августин, представлявший великого служителя этой догмы. Филипп Шаф «История христианской церкви», том 3, раздел 130, страница номер 672. Даже Августин был не способен дать определение Троице. Он сказал, «Если нас попросят дать определение Троице, мы сможем только сказать, что это не то и не это». Августин, как цитируется в «Истории христианской церкви» Филиппа Шафа, том 3, страница номер 130, 672. Афанасий и Августин, два человека, которые в формулировании доктрины о Троице сделали больше, чем кто-либо, признавались, что они не понимают ее и не могут дать ей определения. Иногда, в качестве иллюстрации ортодоксальной тринитарной концепции Бога, рисует картину головы с тремя лицами, подобно той, какую вы можете увидеть на видео, и которая была действительно нарисована тринитарианами. Ортодоксальная Троица является официальным католическим учением, суть которого в том, что один бог Библии есть одно существо, состоящее из трех ипостасей, каждая из которых имеет свое самосознание. Как было отмечено, ипостась является греческим словом, которое ортодоксальные тринитариане используют, чтобы описать предполагаемый вид существования присущей Троице. Этот вид существования есть нечто среднее между сущностью и свойством, и не может быть определен точно. Все, что можно сказать о нем, это то, что это не есть сущность и не есть свойство. Эта концепция Бога настолько же запутана, насколько глубоко укоренена в христианстве. Ортодоксальная троица отрицает буквальное сыновство и полную смерть Христа. Смерть Христа отрицается потому, что Божественный Сын Божий, дескать, является частью Бога, и поэтому не может быть отделенным от Него в смерти, так как Бог не может умереть. Обратите внимание на слова Августина, одного из виднейших защитников Троицы. Мертвый человек не может воскресить себя. Только он, Христос, способен был воскресить себя, так как он, хотя его тело было мертво, не был мертв. Ибо он воскресил то, что было мертво. Он, кто имеет жизнь в самом себе, воскресил себя. Но в своем теле, которое было воскрешено, он был мертв. Ибо не только Отец, о котором сказано апостолом, посему и Бог превознес его, воскресил сына, но и сам Господь также воскресил себя, то есть свое тело. Никейские и постникейские отцы, серия 1, том 6, страница номер 656, Святой Августин, проповеди по избранным урокам Нового Завета. Действительно, мертвый человек не может воскресить себя. Истина и то, что Христос умер. Божественный и прославленный Христос сказал: Я был мертв. Откровение 1. Восемнадцать. Так как Христос был действительно мертв, то Он не мог воскресить Себя. Библия не учит, что Христос воскресил Себя из мертвых. Наоборот, Отец, как об этом сказано в Писании, по крайней мере тридцать раз, воскресил Его из мертвых. Например, в Галатам 1,1 говорится. Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых. Я нахожу заключение Августина о том, что Христос не был мертв, противоречащим рассудку и Писанию, подрывающим силу Евангелия и враждебным для нужд моей души. Однако такое логическое заключение неизбежно должно было быть сделано, если верить, что Христос является частью существа, называемого Богом, его второй ипостасью. Верящие в эту доктрину просто вынуждены прийти к заключению, что смерть Христа была лишь только смертью его человеческого естества, которое на короткое время случилось со второй личностью Троицы. В таком случае не имеет значения, насколько высокое положение сын занимал до воплощения, не имеет значения, как прославлен, как могуч и даже вечен он был. Если умер только человек, то жертва была только человеческая. И без веры в то, что Христос умирал, как мы можем оценить любовь Бога, явленную в том, что он отдал своего сына на смерть за наши грехи. Доктрина о Троице отрицает сыновство Христа, ибо если Христос, Сын Божий, является некоего вида составляющей триединого Бога, частью его существа, тогда он не может называться Сыном Отца в прямом смысле этого слова. Этот факт отрицания продемонстрирован католиками через принятие доктрины вечного рождения, которую мы обсуждали в предыдущей главе. Модализм только Иисус. Модализм, также названный «только Иисус», это идея о том, что Бог является одной личностью, которая действует в трех различных формах. Пожалуйста, вспомните четвертый пункт афанасиенского символа веры. В нем имеется определенный намек на модализм и тритеизм, там сказано, не смешивая личности, намек на модализм, и не разделяя сущность божества, намек на тритеизм. Согласно ортодоксальному тринитаризму, модализм смешивает три личности в одну, заявляя, что Бог является одной личностью, которая выражает себя в трех формах в три разных периода времени. Эту идею иногда называют савелианством, в соответствии с именем человека, которому приписывают изобретение этой теории. Вот что Филипп Шаф сказал по поводу этой теории. Идея савелия состоит в том, что единственность Бога, без каких бы то ни было различий в самом себе, открывает или простирает себя в ходе развития истории в трех различных формах и периодах Откровения и после завершения Искупления возвратится в Единство. Бог явил Себя в виде Отца, когда давал Закон и Ветхозаветный уклад, в виде Сына в воплощении, в виде Святого Духа в инспирации. Откровение Сына заканчивается с Его Вознесением. Откровение Святого Духа продолжается в Возрождении и освещении. Филипп Шаф «История христианской церкви», том 2, раздел 152, страница номер 582. Эта идея, согласно утверждениям ортодоксальных тринитариан, Смешивает три личности Троицы в одну, которая действует в разных формах и в разное время, в Ветхом Завете Бог действует как Отец, в течение евангельского времени действует как Сын, а сегодня как Святой Дух. Эта идея имеет различные названия, включая такие, как модализм, только Иисус и Савелианство. Иллюстрация модализма Иллюстрировать модализм можно, нарисовав один круг. Один бог является одной личностью с тремя последовательными формами или персонификациями. Модализм — это идея, суть которой в том, что есть один бог, который является одним существом и который выражает себя тремя различными способами в разное время так, что отец, сын и святой дух не являются в этом учении тремя личностями, но это три разных проявления одной и той же личности. Есть правда христиане, которые верят в модализм и утверждают, что в Боге есть три личности, но для них слово «личность» более означает личностные свойства, особенности, излучений или проявлений, чем личность или ипостась. В этой концепции нет реального Сына Божьего. Понятие о Сыне Божьем ограничено представлением о Боге, который стал сыном самого себя, что, как предполагают, произошло при воплощении Христа. Это очень далеко от того выражения любви Бога, которую Он явил, отдав своего сына на смерть ради грешников. Кроме того, что эта теория отрицает сыновство Христа, она еще сводит смерть Христа к просто человеческой, так как если Христос был всего лишь проявлением одного и того же Бога, тогда он не мог умереть, потому что Библия говорит, что Бог умереть не может в первое послание к Тимофею 6,16. Итак, в этой концепции верующий остается с мыслью о том, что Бог так возлюбил мир, что пришел на землю, притворившись своим собственным сыном, и чтобы показать свою любовь к нам, притворился, будто умер. Поэтому нет ничего удивительного, что в мире так мало настоящей любви к Богу, что является результатом непонимания той любви Бога к человеку, которая составляет суть Евангелия. Унитаризм Унитаризм подобен модализму в том, что учит, что Бог является одной индивидуальной личностью но отличается тем, что не учит, что Бог имеет различные формы, в которых Он себя проявляет. Иллюстрация к модализму может быть также применена и к унитаризму, кроме той части, которая гласит, три последовательных формы или персонификации, ибо здесь утверждается, что Бог имеет только одну персонификацию. Унитарии верят, что Иисус был только человеком, пророком, наделенным Духом Бога, но не божественным существом. Они также отрицают, что Христос умер за грешников как заместитель. Те, кто называют себя унитариями, обычно называют себя, возможно иронично, христианами, так как они держатся того же учения, что и мусульмане, которые открыто сопротивляются христианству. В Коране сказано. Иисус Христос, Сын Марии и не более, Апостол Аллаха и Его Слово, которое Он даровал Марии, и Дух, исходящий от Него, и так верь в Аллаха и Его Апостолов. Скажи «нет», Троица. Это будет лучше для тебя, ибо Аллах есть один Бог, слава Ему. Коран 4:171 по этой концепции Иисус мог полностью умереть, но Он в ней не изведен до простого человека, а то обстоятельство, что Его смерть действительно искупила наши грехи, отрицается. Это означает, что в концепции унитаризма жертва Христа меньше, чем человеческая жертва. В ней даже вовсе нет жертвы для искупления грехов ни со стороны Бога, ни со стороны Христа. Эта концепция, как и другие ложные концепции, рассмотренные нами, лишает ее последователей представления о Божьей любви, которая была явлена в том, что Бог отдал своего сына на смерть ради искупления наших грехов. Неудивительно, что ислам демонстрирует такую холодную, исполненную ненависти религию, из-за того, что его Бог никогда не проявлял к его последователям неэгоистичной любви. Печально, что некоторые христиане имеют такое же представление о Боге и о Иисусе. Тритеизм Тритеизм — это идея о том, что один Бог Библии в действительности составлен из трех отдельных существ, которые названы одним по причине их совершенного единства в их целях, планах, намерениях и совместной работе. В этом представлении Бог не индивидуален, но скорее это группа трех индивидуальностей или комитет. Опять-таки, я хотел бы обратить ваше внимание на четвертый пункт афанасиенского символа веры. Там сказано, не смешивая личности и не разделяя сущность божества. Выражение «не разделяя сущность» имеет прямое отношение к тому, что названо тритеизмом. Согласно ортодоксальному тринитарианству, тритеизм разделяет сущность Бога на три отдельных существа, которые могут быть тремя богами, отсюда и название тритеизм. Обратите внимание на следующее определение ортодоксальной троицы, в котором определение тритеизма хорошо выявлено. Термин «Личность и ипостась» не должно здесь принимать в том смысле, каком это принято среди людей, как если бы три личности были разными индивидуумами или тремя самосознающими и раздельно действующими существами. Тринитарная идея личности находится между просто формой проявления или персонификацией, которая ведет к савелианству, также называемому модализмом, и идеей независимой, ограниченной человеческой личности, которая ведет к тритеизму. Другими словами, это помогает избежать унитарной троицы в ее тройном понимании одного и того же существа, а также тритеистической троицы с тремя разными, отличающимися одно от другого существами. Филипп Шаф История христианской церкви Том три, раздел сто тридцать, страница номер шестьсот семьдесят шесть шестьсот семьдесят семь. Обратите внимание, что здесь тритеизм определен как идея, суть которой в том, что Бог существует в трех личностях, которые являются тремя разными индивидуальностями или тремя самосознающими и раздельно действующими существами. Иллюстрация тритеизма Тритеизм можно проиллюстрировать тремя кругами. Один Бог, состоящий из трех отдельных существ, названных одно, потому что они имеют одни намерения и один характер. Тритеизм — это идея о том, что один бог Библии не есть одно индивидуальное существо, но скорее комитет из трех отдельных существ, действующих совместно в совершенном единстве, в то время как модализм выражает идею о том, что один бог Библии — это одна личность, проявляющая себя в трех разных формах. Ортодоксальная Троица помещает себя между этими двумя крайними взглядами путем введения такого понятия, как формы существования, или ипостаси, которые не являются разными проявлениями одного Бога и не являются тремя индивидуальными существами одного Бога. Согласно концепции тритеизма, реального Сына Божьего не существует потому что все три существа одного божества играют каждое свою роль, и одно существо из них, таким образом, играет роль сына другого существа. В качестве примера такого распределения ролей я процитирую Гордона Дженсона, который в 1966 году исполнял обязанности президента Спайсер Мемориал Колледж в городе Пуна, Индия. Он написал следующее. Чтобы искоренить грех, положить конец восстанию во Вселенной и восстановить мир и гармонию, одна из божественных личностей приняла и исполняет роль Отца, другая — роль Сына. Третья божественная личность — Дух Святой. Через принятие ролей, предусмотренных планом спасения, ни одна из сил Божества не осталась незадействованной. Божественные личности согласились распределить роли еще до сотворения основ Земли. Адвентист Ревью, выпуск Неделя Молитвы, 31 октября 1996 года Тритеизм, как и модализм, отрицает смерть Христа, так как по его концепции все три божественные личности совершенно одинаковы, и ни одна из них не могла умереть и быть таким образом отделенной от двух других. Этим учением Божья любовь представляется как холодная и формальная, так как в нем Бог, или комитет из трех личностей, так возлюбил мир, что они согласились послать одну личность на землю в роли сына другой личности, согласившейся сыграть роль отца. Та личность, которая приняла роль сына, разыграла смерть, умерев наполовину, чтобы показать, как все трое возлюбили мир. Это учение бесконечно далеко от того, чтобы открыть удивительную, безграничную любовь отца, отдавшего рожденного им Божественного, возлюбленного сына, на мучительную смерть ради спасения нас от грехов наших. В этом учении нет ничего более, чем человеческая жертва. Применение знаний Рассмотрев эти четыре взгляда на Бога, мы видим, что модализм, унитаризм и тритеизм учат, что слово «личность» означает «существо», в то время как ортодоксальный тринитаризм твердо противостоит такому определению, утверждая, что три личности троицы являются некими таинственными, неопределенными формами существования, названными ипостасями. Филипп Шаф написал об этом так. Слово «личность» в действительности является только временной заменой по причине отсутствия соответствующего термина. Филипп Шаф «История христианской церкви», том 3, раздел 130, страница номер 667 Унитаризм говорит, что есть только одна божественная личность — Бог-Отец. Модализм учит, что Отец, Сын и Святой Дух — это одна и та же личность. Тринитаризм учит, что Отец, Сын и Святой Дух являются одним существом в то время как тритеизм учит, что Отец, Сын и Святой Дух являются тремя отдельными существами. Используя изученную вами информацию, вы сможете легко идентифицировать тринитаризм, модализм, унитаризм и тритеизм. Однако сатана всегда занят изобретением новых взглядов на эти концепции и использует разные слова для их описания, пытаясь запутать народ Божий, причем даже избранных. Я верю, что вы увидите возрастание этих заблуждений по мере того, как приближается время возвращения Христа. Однажды сатана запутал людей так, что разные люди используют одно и то же слово в разных значениях. Некоторые служители и теологи, говоря о Боге и его природе, используют слово «Личность» в значении. Один — одна из форм, истечений или проявлений индивидуальности так, что одно существо может состоять из нескольких таких личностей или форм, в которых они проявляют себя. Другие используют слово «личность» в значении. Два — составное существо, но такое, что три личности этого существа могут быть раздельными существами. Третье использует слово «личность» в значении. Три таинственная форма существования, такая, что это является чем-то средним между свойством и существом, и так, что одно существо может иметь три отдельные самосознающие личности, которые часто называют ипостасями. В добавлении к этой путанице слово «существо» временами используется в значении одного из вышеупомянутых определений. Реже в значении первого определения, и чаще в значении второго. Используется и в значении третьего. Итак, вы видите, что для того, чтобы разобраться, чему вас учат, вы должны не только понять, что вам говорят но и понять, какой смысл вкладывают при этом в слова «Личность» и «Существо». НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ Ниже приведены несколько вопросов, ответы на которые помогут вам понять суть ложных учений в свете истины Слова Божьего. Когда Иисус Христос стал Сыном Бога? Произошла ли жизнь Сына Божьего от Отца? Был ли Сын Божий рожден Отцом иначе, чем когда Он был рожден в Вифлееме? Имеет ли Сын Божий разум, волю и сознание, отдельное от Бога Отца? Может ли Бог быть искушаем грехом? Мог ли Иисус во время Своего пребывания на земле согрешить? Может ли Бог умереть? Был ли Сын Божий в сознании, когда находился в гробнице три дня и три ночи? Может ли Бог открыть Сыну что-нибудь из того, что было сокрыто? Молитесь ли вы Святому Духу и поклоняетесь ли Ему? Если нет, то почему пренебрегаете им? Если да, то где ваш библейский пример? Имеет ли Святой Дух свой собственный Дух, подобно Отцу и Сыну? Когда вы найдете ответы на эти вопросы в Библии, они станут вести вас по пути, помогающему понять истину о Боге. Выводы Учение об одном Боге в трех личностях противоречит Писанию, не считаясь с которым оно пытается согласовать противоречивые идеи. Модализм, унитаризм, ортодоксальный тринитаризм и тритеизм, все они одинаково опасны в том, что отрицают библейские истины о том, что Христос является истинным Сыном Божьим и что Он действительно умер за наши грехи. Католическое принятие концепции вечного рождения Сына является просто попыткой согласовать библейскую истину о том, что Христос есть единородный Сын Божий, сложной теорией о том, что Он одного возраста с Отцом. Эта теория не библейская. Она противоречит разуму. В модализме, унитаризме и тритеизме совершенно устраняется сыновство Христа. Из всего множества аспектов, оказывающих свое негативное влияние при принятии этих ложных теорий, наиболее важными остаются сыновство Христа и его смерть, потому что они напрямую влияют на наши отношения с Богом, нашу способность иметь с ним и его сыном настоящую дружбу, как с реальными личностями. Природа Христа при его воплощении также сильно влияет на искупление, совершенное за наши грехи. Эти ложные учения о Боге оставляют своих приверженцев, в лучшем случае, с поверхностным пониманием Божьей любви. Такое понимание делает их неспособными питать настоящую, глубокую любовь к Богу, которая помогла бы им перенести все испытания, особенно конфликт, связанный с начертанием зверя, с которым мы все столкнемся очень скоро. Я хотел бы, чтобы вы задумались вот о чем. Даже тринитариане, когда стараются обратить человека из мира, никогда не используют тринитарную доктрину, чтобы обратить грешника, но они скорее используют то, что сами называют ересью, так как знает, что эта ереси имеет больше силы обращать людей, чем их любимая доктрина о Троице. Тринитарные церкви во всем мире будут говорить грешнику, что Бог возлюбил его так сильно, что он отдал своего сына на смерть за его грехи. Это достигает сердец слушающих и приносит им силу в их жизни побеждать грех. Но что печально, после их обращения они приходят в церковь, где им говорят, что Иисус не настоящий Сын Божий, а вторая личность Троицы и что Сын даже не мог умереть. Так истина, давшая им силу, вначале оказывается отнятой от них, и они остаются лишь с формой благочестия, лишенной силы. Если бы тринитариане, придя к заблудшим грешникам, говорили, так сильно возлюбил вас Бог, что послал своего товарища в мир, чтобы тот, притворившись Его сыном, притворился и умершим за вас, то это было бы совершенно бесполезно, потому что так невозможно обратить грешника к Господу. Иисус, а не ложь, обращает и делает человека свободным. Многие имеют ложное представление о Боге, в котором отрицается истинное сыновство и полная смерть Христа. И как бы ни старался кто-либо полюбить такого Бога, он никогда не сможет полюбить Его всем своим сердцем, душой, крепостью и разумением. Это, к сожалению, правда, потому что все ложные теории о Боге не способны показать Его любовь в истинном свете, а мы можем полюбить Его, только видя, что Он первым возлюбил нас. Как говорит апостол Иоанн, будем любить Его, Потому что Он прежде возлюбил нас. 1 Иоанна 4.19. Библия говорит: Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. 2 Коринфянам 3.18. Если же мы взираем на Бога, который разыграл свою любовь к нам притворившись тем, кем на самом деле не является, тогда и мы будем любить его соответственно такому розыгрышу, притворяясь христианами, хотя и не будем ими. Помните, что ложь не спасает, как бы искренно и наивно в нее не верили. Павел пишет, что те, кто будут верить лжи, да будут осуждены, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Второе, 2 Фессалоникийцам 2, 11-12 Также помните о том, что большинство, как правило, не бывает правым в религиозных вопросах. Иисус сказал, входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Матфея 7, 13-14 Человеческие соборы и людьми установленные символы веры, которые так почитаются христианами, не являются стандартами, по которым мы можем определить истину. Но есть только один единственный стандарт, которому мы можем довериться безгранично, как безошибочному мерилу истины, это Слово Божье. Мы не должны доверяться людям с тем, чтобы они вели нас к истине, так как Бог сказал, и вожди всего народа ведут его в заблуждение, и вводимое ими погибнут. Исая 9,16 Я молюсь, чтобы вы твердо держались за истину Библии, которая состоит в том, что у нас один Бог-Отец и один Господь Иисус Христос, который есть единородный Сын Божий, который шел, и пришел от Бога прежде начальных пылинок Вселенной, который умер за наши грехи, по Писанию, и Бог Отец воскресил его из мертвых. Я также молюсь, чтобы вы верили в истину о том, что Святой Дух есть Святой Дух Бога, который от Отца исходит и послан нам через Иисуса Христа. Первая Коринфянам восемь, шесть, Иоанна три, восемнадцать, три, сорок два, шестнадцать, двадцать семь, притча восемь, двадцать пять, первая Коринфянам пятнадцать, три, Галатам один, один, Ефесянам четыре, тридцать, Иоанна, пятнадцать, двадцать шесть, Тита три, пять, шесть. Если вы этому верите, значит, вы являетесь библейским христианином, несмотря на то, что люди могут навешивать на вас такие ярлыки, как «Ариане», «Полуариане» и даже «Еретики». Но чтобы не говорили люди, держитесь за истину слова Божьего. Как относились к Павлу? Читаем «Нашедший сего человека язвое общество.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 не позволяйте словам людей помешать вам поклоняться Богу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Иоанна 4, 23. Держитесь верой истинной веры. Подвязайтесь за веру, однажды преданную святым. Иуды 1:3.